Ну что ж, поговори о том, каково, когда тебе сорок. Это юбки пониже колен, это сын щиплет задницы девок, это борщ и пельмени на ужин, это лишний в неделе день ужин, это в списке кумиров подушка, это эго твой друг и подружка, это жизнь в колесе по маршруту. В зеркале видеть зануду. Сорок есть кому плюнуть бы в рожу. Сорок тяга земли губит кожу. Сорок легкость походки востанка, а оргазм в кофе и шоколад. Сорок хочется броситься, смыться. Сорок если начать, можно спиться. Сорок стыдно собраться на тусу. Сорок славные парни по вкусу. Это жизнь, и нам всем будет сорок. Бег подтянутой жопы недолго, На кого огорушила весть, Пой со мной эту смелую песню.